Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошение в консистории и в разные присутственные места. Четыре раза был под судом. Наконец, застрявший у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове кухарки и окончательно погряз в халуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрязгами,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 Она тоже встала и отошла к камину. — Вы что хотите этим сказать? — спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза. Я ничего не ответила. — Вы сказали неправду, — продолжала она, подумав. — Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. — Что ж, я очень рада.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 «Это для вас неинтересно». Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет. «Вы, пожалуйста, не церемонтись», — сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать за досады, — «если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите». Я не ушел, конечно.